15 июля стартовала специальная программа студенческого туризма в России. Кто из студентов уже принял участие? Мы посетили боры, посетили ущелья, посетили великолепное населения X века. Немецкие биологи ответили на ключевой вопрос о происхождении жизни. И это как раз из-за того, что как дым когда-то давно вся жизнь могла обходиться без быков. Фрагменты скелета какой рептилии хранятся в музее Казанского университета. Эти самые ящики, они тут очень сильно расплодились. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Энджер Минибаева. В Казанском федеральном университете опубликовали первые приказы о зачислении иностранных граждан в число студентов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры очной, очно-заочной, заочной форм обучения на 2021-2022 учебный год. Отметим, иностранные абитуриенты могут подавать заявление на поступление в КФУ до 15 августа. Для них также пройдут внутренние вступительные испытания. 15 июля стартовала специальная программа студенческого туризма в России. Молодые люди, обучающиеся в вузах, имеют уникальную возможность побывать в разных уголках нашей страны. Одна из таких точек на туристической карте студентов стал Казанский университет. Программа студ-туризма в пилотном режиме реализуется в 15 вузах страны. В проект вошли в вузы, которые выбраны по результатам опроса студентов. Казань и Татарстан стали одними из самых популярных направлений. Казанский федеральный университет – единственный вуз Татарстана, вошедший в этот список. Как прокомментировала директор департамента по молодежной политике Казанского университета Юлия Виноградова, на данный момент от студентов поступило 178 заявок. Принять их могут до 15 августа, ограничение временных рамок связано с началом процедуры заселения в общежитие КФУ. Для участников программы выделено порядка 100 мест. Проживание студентов в деревне Универсиады обходится 100 рублей в сутки. Питание либо за счет студента, либо за направляющая организация. И также, когда принимающая организация, мы обеспечиваем их... Мы встречаем, мы консультируем по поводу туристических маршрутов, время здесь нахождения, подсказываем, консультируем, как можно организовать свой день и также вместе со студентами их сопровождаем здесь. Студенты могут приезжать как индивидуально, так и в составе групп. Программы пребывания рассчитаны от трех до пяти дней. Аспирант первого года обучения МГУ Валерия Гнатовская приехала вместе с подругой на три дня. Она рассказала об условиях проживания в деревне Универсиады. Мы приехали в деревню Универсиады, нас очень быстро заселили. Общежитие квартирного типа, что... Как бы очень сильно радует, потому что внутри есть и своя мини-кухня, причем до мелочей всяких, то есть и духовка, и, там, и холодильник, и все-все-все, что нужно. Туалет, ванна тоже находится там. При этом у нас комната на самом деле на четыре кровати, но мы живем с подругой вдвоем, соответственно, ну тоже это не может не радовать, очень много свободного места. Специалистами вуза разработано несколько туристических программ, охватывающих главные достопримечательности Казани и Татарстана. Отметим, активное участие в проекте принимают и студенты казангельцев, Казанского федерального университета. Несколько групп, обучающихся, уже посетили Великий Новгород, Владикавказ и Ростов-на-Дону. Студентка 4-го курса ИФМК Казанского университета Эмма Закирова побывала во Владикавказе в Северо-Осетинском университете. все Северо государственный университет принял нас очень радушно и очень тепло. Мы посетили горы, посетили ущелья, посетили великолепное селения X века, невероятные просто пейзажи, шапки снежные. Это все незабываемо, да мурашки. Очень вернуться. Студенты российских вузов могут посетить разные города, проживать в общежитиях университетов. В ВУЗы, как принимающая страна, организуют культурно-познавательную программу, встречи с представителями студенческих, общественных организаций и объединений, познакомиться с достопримечательностями университета, города, региона и молодежными объектами. Елизавета Никитина, Радмир Сифулин, Универньюз. В Казанском федеральном университете стартовала бесплатная образовательная программа для социальных предпринимателей, обучение которое продлится до 31 августа. Проходят 78 представителей малого и среднего бизнеса со статусом социальные предприятия. Немецкие биологи ответили на ключевой вопрос о происхождении жизни. Все подробности в следующем сюжете.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 Ихтиозавр – это отряд вымерших, морских, присмыкающихся, имевших форму, похожую чем-то с рыбой и дельфином. Фрагменты скелета этой мезозойской рептилии есть и в Казанском университете. Уникальные кадры в нашем следующем сюжете. В Западной Европе все университеты имели такие коллекции, но сейчас они все утрачены. Создалось только три штуки. Казань. То есть вот все ихтиозавры? Их вот все это вот все, что здесь есть, это все, почти все это было куплено. Мы в геологическом музее Казанского федерального университета. Прямо сейчас у меня в руках фрагмент нового вида скелета ихтиозавра, который нашли на границе Ульяновской области и Республики Тарстан. Ну и здесь представлены все фрагменты нового вида скелета ихтиозавра, который русский геолог и палеонтолог Владимир Ефимов передал Казанскому университету. Это результат совместного сотрудничества двух научных учебных учреждений Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утимисова и Казанского федерального университета. Сам Владимир Ефимов уже на протяжении 40 лет изучает отложение Среднего Поволжья. Заведующий фондово-монографическим отделом Геологического музея Казанского федерального университета Геннадий Сонин рассказал нам о том, как их ихтиозавры появились в Поволжье. И вот эти самые ящеры, они тут очень сильно расплодились, поскольку Заливов было много, и процессы эволюции шли очень разнообразно. То есть, чем больше самых разных возможностей, разных условий, то возникают различные всякие. Организма. Так вот, у нас как раз наша юра-положья, она очень знаменита тем, что у нас вот здесь академик Павлов все это описывал, у нас описано здесь огромное количество всяких эволюций, всех беспозвоночных, и вот развивались даже позвоночные, это вот как раз район Ульяновска, район Сызрани. И туда дальше, вплоть до, до Кавказа. Значит, у нас здесь большое количество этих вот самых находок, этих древних ящеров. Геннадий Сонин также рассказал, что геологический музей Казанского федерального университета располагает уникальные коллекции доктора Кранца. Сейчас многие подобные коллекции утрачены и остались только в трех местах. Одна из коллекций в Казани. У нас одна из, вот один как раз вот этот вот и настоящий хтиозавр из вертамбургских сланцев Германии. Геннадий Сонин отметил, что очень сложно извлекать сами находки. Находки, тем более, целые скелеты. Поэтому ЮНЕСКО выделили деньги, чтобы на месте был организован музей, с которым и сотрудничал российский палеонтолог и геолог Владимир Ефимов. Илья Андреев, Ленар Влетяров, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Энджа Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!